А, кстати, реально похоже, блядь. Жопа! А это я видел. <сёк> а, современный, девъденный. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Не, Байден, это, это просто э, смех средь бела дня. <сёк> Сколько, блядь! Эй, hey, всем привет, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы с вами будем смотреть, а, правильно, кого, кого, правильно, наконец-то, Бал Тимура, да, и сегодня мы посмотрим приколы и 560 секунд, на которые мы будем ржать как лошадь с нами, как всегда, любимые кофе, э, которые сейчас, ну-ка, подожди, две секунды, кофе, э, и плюс, ну, и настроение, конечно же, хули нет-то, погнали! Оба. Опа! Вот это клад, вот это клад, конечно. Что это это Что клад. Это AirPods? это AirPods. Это говно, блядь. А кстати, реально похоже, блять. Я даже бы и не подумал, я бы взял бы. Эмпостер Тин-Тин-Тин. А, покупила Toyota Citra, ой, Citra на 4 о, oh, не Citra на 4 господи, Что вчера смотрел-то. А... Какой-то Mitsubishi вчера смотрел на сэ, как не читается, я уже забыл. Там -то... вот тупо вот -то... так же открывалось Ой. О. Я и мой похмелье. Привет. Нормально? О. О. О. Right. <laughs> That's so funny, dude. Oh my god. Oh man. Wait, did I get to wait, what the fuck? Это как так? Здорово! Меня зовут Кирюха, но это сейчас не важно. Я смотрю, ты тут смешные видочки смотришь, да? В таком случае, дружище, если ты хочешь получить хорошую картинку, качественный монтаж, качественный юмор... А... Жопа! Вот такой вот юмор, как у меня, короче. С может быть даже где-то черный. 105 секунд. Ну, вот это вот все. Опа, опа! Все, баньте этого человека, баньте! Этом вот вот Роди, то тебе ко мне на канал. Вот некоторые фрагменты из моих видосов. А, ты хочешь меня кинуть? Давай. <смех> качественный монтаж. Ну просто, детка. Ну давай. Если бы я занялся точно ютубом, как не... Ну, не так эту хуйню и сделал бы прикольные монтажики, был бы у меня еще мощный ПК, то я бы такие бы нарезки бы делал бы каждый день. Так что давайте пропустим... Нет, Челюк, конечно, респект, что он пропиарился у Балтимора, все хуйя мо ⁇ Но я все-таки давайте не забывать, что мы делаем тоже качественный контент. Так что мы давайте это пропустим. Анонимус. Это что? Это типа... А, ш, ш, что? Ш... Так, стоять. Если это тикток, то я нихуя не понимаю. Вот, вот кто-нибудь понял здесь смысл? Я... Вот о, о, честно. Я человек, который сижу в тиктоке, смотрит приколы... Вот просто покажу мой любимый тиктоки, который я смотрю. А вот две секунды. Сейчас только еще выключу режим чтения. Две секунды, две секунды. Ты точно ждешь две секунды? А то я чуть не вижу. Вот мой! <музыка> Блять. <музыка> Когда попросил кассиршу, Галь сделал отмены, Галь такая вот нормальный прикол когда алкаши пиздятся при помощи э, там какой-нибудь опинг из аниме блять вот это лучше а когда смотришь такие приколы я нихуя не понимаю что там происходит как <связь> был бы там хоть какой-то маленький здравый смысл который где-то там пропал в жопе но все же он был но там нет никакого здравого смысла ты такой смотришь такой э, <связь> Че? <чё>? кого <связь> О, мой Он выглядит как О, мой Нет! Он умирает что ли, блять? Это все Он Нейтан вот the Are you kidding me? <Julia> специально что-ли брови сбрил вместе с башкой или как? А это я видел а, Современный, невъебенный это я видел. Тест на здание флагов. Польша. Иди дальше. Это не Больша. Польша. Польша. Монак. Блять. Польша. Да, блять. Адитут. Польша. Флаг. Да, блять. Хуй знает. Польша. <класс> So Мы <смех> кончаем <cops. We> <смех> всегда. Не, Байден, это просто смех uh, среди бела дня, потому что только этот человек может уснуть на конференции, обозвать mm, девушку, ну там, лесбиянка, ну пофиг она мэр какого-то там, предприятие назвать мисс то есть э, мистер блять байден 89 там 80 копий эй подожди 2 секунды сколько лет байдену ой блять ладно понял надо через гугл переводчик нормально сколько лет байдену 78. Ну слушайте, ну для такого человека... Нет, 78 нормально, это возраст, но все-таки... Блять, когда человек спит на конференции и обзывает женщину как мистера, я уже задумываюсь о его выменяемости как президента. Лучше Трампа бы оставили. Ой. Ладно. Дай руку, дай руку. <laughs> я даже комментировать ничего не буду. А, я Get думал, правда, would. на цену... Зачем сюда пришел? Зачем ты сходишь с оружием? Этого танка лучше не смотреть. Да хуй ты его, блять, пипец ебаный, блять, показал, так покажи, уебище, блять! Что я должен, блядь, вот это и сам искать, блять? Сколько их стоит, блять? Говно! Цену этого танка. Да, блять! Сколько? Имеет лазерное наведение орудия. Правда на цену этого танка. А! Блять, СКОКА! Правда на цену а! этого танка! Ааа, блядь! Не успел! Правда на цену! А! Это а он па! По... <связывающие> Дедушка, конечно, да, смотрит уже танки, блять, все. Эй, <связывающие> Маги, Давай чуть попозже сходим погулять. А эти вкусняшку дам, окей? Спасибо. <связывающие> ха ха ха Это, знаешь, Uber такси. Там, там таких приков можно встретить у о Это что такое? Блять! <свот> Блин, я бы сейчас хотел вернуться в детство и поиграть бы в такие вот машинки скидборды, прям. Опа, лось. Восемьсот. Попал. <свот> <свот> <свот> Лучшие игры в дискорд Ой, э -э, по -по получился женский кайф. Какого-то ху. Ну, ладно. А он ему там ничего не отбил кстати Не, это что-то интересное дело Война Вот. Я был истинным, что победить, но я проиграл, сука. Так надо делать. На Волге нахуй замок, блядь. Учитесь. Никак. Газ, блядь. Давай. Закрывай. Вот это другое дело, намертво, бля. Ну, не сказать это бы. кто просыпал столько чипсов? Ля, вкуснятина, нихуя. Все в чипсах просто ус усыпано. Кто-то рассыпал чипсы. Кстати, мы купили новый коврик, чтобы броню стекла клеить. Все очень просто, видите, смартфон сюда ложите, и он вообще не дергается, не двигается. Правда, единственное, липкий. Продается баушный айфон. В длиннейшем состоянии нету две камеры за 10 тысяч рублей. Это не камера, это, поход защитка просто была. А вот так уже да, лучше Бляд, чё за хуйня, блядь, ну сумка летает с сапогами То, блядь, одно туловище, за блядь, происходит Не понял, Ой, ой, ой нет. А Но чем убил. он занимается? Ну, спортом... <palingris intake> тренируется дзюдо... <choiceProfesczug> ездит... какие-то ванны принимает на Балдайском крае и дзюдо после И Гордон всегда любит пошутить Оооооо... Нет, ну сегодня выпуск такой нормальный, прям был не понравился. Если вам тоже понравился, то лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. и нажимайте на колокольчик. Всем удачи, и пока-пока. What?